По лесу, ищет это глубее глупее себя, Ой, ходит дурачок, по лесу, ищет это глубее себя, Идет смерть по улице, несет блины на блюдце, кому вынесет. К тому сбудется, ой, тронет за плечо, Поцелует горячо, полетят копейки с пазухи долой, ой, ходит дурачок По лесу, ой, ищет дурачок Вот есть тебя, ой, ходит дурачок По лесу, ой, ищет дурачок Внутри и тебя, Зовчатые колеса завертелись в башке, Промокся в кашке. под горневой, Тогда как ждем, закипела ротой, Замахнулся в кулак, Да только если крест на грудь, Тогда посолей в то глазка так, Ой, ходит дурачок по лесу, еще дурачок в лапе. Глупее себя светило солнышко и ночью, и днем не бывает над истом, покопок под огнем, да бежит слепой, победит ничтожный, такое вам и не ценило, ой, ходит дурачок по лесу, И чины дурачок, глупее себя, ой. Дурачок глубее себя Сегодня я воздушных шариков куплю Полечу на них раз чудесной страной Буду в пыль глотать, буду в землю нурять И на все вопросы отвечать всегда живой Ой, ходит дурачок на поле еще на дурачок глубее себя Глубее себя